привет друзья вот решил записать короткое видео о том как мужчины в этом бизнесе делают свой личный товарооборот что такое личный товарооборот это условия компании для начисления вам дохода от личных покупок и от покупок своих партнеров так что же мужчине выбрать из каталога который мы получаем каждые три недели да они красивые они у нас такие красочные, толстенькие, но тут что-то все помады, помады, помады, помады, помадой. Что делать? Спугались? А каждый месяц нужно делать, лично наоборот на пять с половиной тысяч рублей. Что из этого ассортимента себе выбрать? Так, так, так, так, так. Я думаю, мужики они не моются. Выбрасываем. Главное, чтобы супруги не было. Рядышком. Так. Не моются. Не моется, Опять не моются. Не красится. Так. Это все не то. Это все не то. Так. Зубы. Зубные пасты. Нет. тоже зубы не чистят. За лицом. Серия для мужчин. Не ухаживают Подмышки. Не брызгают, не мажут, не бреются, голову тоже не моют. Так, основная проблема мужчин. Запах от ног. Думаю, многим наплевать. Есть классная серия Wellness. Wellness это вообще тема, нужно ее распробовать. Если у вас есть детки, то есть Омега-3. Ну, у нас все приходят в толстые выбрасываем. Если жена для волос, витамины классные. Жон нет, все холостые. Таблетки мы жене тоже не покупаем, потому что у нас ее нет. Деток мы уже сказали нет. Что остается? Остается три продукта, которые нам дают заветные наши 150 баллов. Что я беру для себя вне зависимости от года, от месяца и от того, какой вышел каталог, интересный или неинтересный. Есть здесь для меня что-то или нет. Я вне зависимости беру всегда Wellness Pack. Это витамины мужские, целый комплекс, 21 пакетик. Хватает ровно как раз на каталог. Что дают эти витамины? Это, конечно же, здоровье. Это целый бьюти-комплекс. Это энергия. Я до проекта... Работал в такси, приходил раньше домой, падал на диван перед телевизором и лежал просто как от Меня не трогайте, ко мне не подходите. Начал употреблять эти витамины. Буквально через 4 дня я заметил эффект легкости, ясности мыслей и куда-то пропала вся усталость. Пробуйте. 50 баллов. Энергетический коктейль. wellness. Есть ванильный, клубничный, шоколадный. Мне нравится шоколадный. Я хожу в тренажерный зал и вместо гейнера немецкого пью вот этот шоколадный коктейль. 50 баллов. Есть классный супчик. Также спаржевый и томатный. Я около года присматривался к этому супчику. К этой зеленой массе. Не решался ее попробовать. Но когда попробовал, обалдел. Что такое супчик? Супчик это целый комплекс балансированного питания. Многие из нас, многие из вас, кто ездит куда-то в командировки, у кого нет времени выйти из офиса, к примеру, полноценно покушать. Вот вам выход из, из создавшейся ситуации, из этого положения. Наливаем, насыпаем супчик в тарелочку, в кружечку заливаем кипятком и едим. Эффект голода нет. Вы получили все то, что требует организм ежедневно. Если посчитать стоимость и разделить на 21 день, у нас каталог длится 21 день, мы каждый каталог должны покупать для света, то выходит в среднем обед, ужин, нам входит в среднем 150-200 рублей в день. Кто часто летает на самолетах, сталкивался с такой проблемой в аэропортах, местными заведениями где можно покушать средний чек на человека 700 800 тысяч рублей мы недавно летали шереметьево зашли это еще до зоны контроля зашли просто в кафе узбечка в домодедово есть такая такое кафе ну, узбекская кухня все вкусно плов заказали там манты заказали на 2 200 если бы у нас с тобой был этот супчик мы его просто забыли дома обошлось бы нам все вместе в 200-300 рублей на двоих. Коктейль. Кто занимается спортом, покупает различные коктейли, различные там добавки, биодобавки, белки и так далее, знает, сколько это все стоит. Гейнер немецкий стоит, по-моему, около половиной тысяч рублей. Наш коктейль нам находится в 1900. Его вам хватит ровно на 21 день. Если вы занимаетесь 2 раза три в неделю в тренажерном зале, налили термос... Либо перед тренировкой, либо после тренировки. Вкусный и питательный. Про витаминки я сказал. Кто пьет витамины из мужчин. Сейчас к женщинам, кстати, обращаюсь. Женщины, мужчины. А близко к мужчинам подходить нельзя. Тем, тем кто употребляет постоянно витамины в Wellness Потому что есть большая вероятность того, что вы просто-напросто забеременеете. Поэтому, друзья, те новички, которые приходят открывать каталог и смотрит, что здесь все женское. Помимо вот этого всего, для мужчины еще более 20-30 наименований продукции. Но если вы такие брутальные, что не моетесь, не бреетесь и за собой не следите, вот, пожалуйста, хотя бы за своим здоровьем нужно смотреть. Три продукта, половиной тысяч в месяц, дают 150 баллов и гарантию того, что вы получите доход отличных покупок и процент от покупок ваших партнеров. Всем пока!